Я отъехал в город, было время лицкой доброты. Население ушло в отпуск, а площади томились цветы. Все было неестественно мирно, как в кино, когда ждет западня. на башне давно вели полдень какого-то прошедшего дня капитан воронин жевал травинку задумчиво смотрел вокруг он знал что все видят отражение в стекле все слышат неестественный снуг но люди верили ему как отцу они знали кто все должен Решать. Он был известен как тот, кто никогда не спешил, Когда некуда больше спешить. Я помню, кто вызвался идти первым, Я скажу вам их имена. Матрос Егор Трубников и идея застреблив, Ведь был без но со стажем полторы тысячи лет. И прищурившись, как винтист тут, Капитан Воронин смотрел Ясны. Плохие новости скачут, как блохи, а хорошие и так ясны. И когда показалось, облако пыли Там, где расступались дома, Дед Василий сказал до конца охренет, наконец-то мы сошли с ума. Приехавшись, соскочил с коня, пошатнулся и упал в глаза. Его поднесли к капитану, и всем стало видно, что Воронин был рад. И, приехавший сказал о том, что я видел, я мог бы говорить целый год. Суть в том, что никто, кроме нас, не знал, где здесь выгоды, даже мы не знали, где вход. На каждого, кто пляшет, русалочи пляски, есть тот, кто идет в воде. Но каждый человек, он как дерево, он отсюда и больше нигде. А если дерево растет, оно растет вверх, и никто не волен это менять. Солнце не враждует на небе И теперь я могу их понять Наверное, только птицы в небе И рыбы в море знают, кто прав. Но мы знаем, что о главном не пишут в газетах, И о главном молчит телеграф. И, может быть, город назывался Мальпасо, Может быть, матрёнин посад Но из тех, кто попадал в тенок, еще никто не возвращался назад Так что нет причин плакать Нет повода в любом стыке. Теперь нас может спасти только сердце Потому что нас уже не спасут. А сердцу нужны небо и корни Оно не может жить в пустоте Как сказал один мальчик, случайно бывший при этом отек, Все вы будете